Сегодня в выпуске. Прорыв создания биолюминесцентных растений позволит в будущем освещать улицы с помощью деревьев, а DARPA вложила 100 миллионов долларов в разработку генетического оружия. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, Правильная Правда, новости науки и технологий. Друзья, 2017 год был очень богат на открытия в сфере биологии, генетики, физики, химии, астрономии, вычислительных технологий и так далее. И очень интересно узнать, что вам запомнилось больше всего. В нашей группе мы проводим опрос. Вы можете по ссылочке в описании перейти и принять в нем участие. А по результатам ваших ответов мы снимем итоговое видео, где напомним о самых интересных достижениях в сфере науки и высоких технологий. Заранее спасибо за участие, ну а мы начинаем. Помните светящиеся растения из фильма «Аватар»? Фантастическая красота. Правда и фильм фантастический. Но сама идея создания биолюминесцентных растений, похоже, начинает воплощаться в жизнь. Это может помочь решить проблему энергозатрат на освещение наших улиц и жилых домов, на которые в наше время расходуется до 20% всего производимого электричества. На улицах наших городов мы привыкли видеть немало растений, которые выполняют, как правило, чисто декоративную функцию. Но что если всю эту флору можно было бы наделить дополнительными функциями? Скажем, днем растения вырабатывают кислород, а ночью освещают улицы. Идея звучит фантастично, но разработки в этой области с использованием генной инженерии уже ведутся. Интересно, что некоторые живые организмы способны светиться. Самым ярким таким примером являются светлячки. Более того, раньше ученым уже удавалось активировать необходимый гену растений. К примеру, получилось добиться свечения листьев табака, помещая в табак гены светлячков и люминесцентных бактерий. Однако расположение гена в частях растений исследователи контролировать не могли, и свет от табака был недостаточно ярким. Группы исследователей из Массачусетского технологического института решили использовать нанотехнологии. Они создали кремниевые и полимерные наночастицы разных размеров. Внутри каждой из частиц содержится одно из трех веществ — люциферин, который испускает свет, люцифераза — фермент, заставляющий люциферин светиться, и кофермент А — он повышает активность люциферазы. Кремниевые наночастицы диаметром около 10 нанометров использовались для переноса люциферазы, а несколько более крупные частицы полимеров PLGA и хитозана — для переноса люциферина и кэнзима А соответственно. Все три наночастицы под давлением водной среде через крошечные поры поместили в листья крест салата и других растений. Исследователи могли контролировать, в каких растительных тканях окажутся введенные вещества, поскольку это зависело от размера и поверхности заряда наночастиц. В результате был получен светящийся крест-салат, у которого свечение получилось 100 тысяч раз более ярким, чем у геномодифицированного табака, и соответствовало примерно половине яркости светодиода мощностью 1 микроватт. Для сравнения, чтобы читать, нам требуется свет в тысячу раз ярче, к тому же крест-салат светится всего 4 часа. Но экспериментаторы уверены в перспективности своей идеи и нацелены на создание растений, способных светиться в течение всего периода их существования. Самым интересным является, то, что свечение с легкостью можно отключить, добавив соединением, блокирующий любой из трех вышеперечисленных веществ. Этот метод можно использовать на любом типе растений. Кроме салата, ученые провели успешные эксперименты с руколой, капустой и шпинатом. Для будущих версий этой технологии исследователи надеются разработать способ окраски или распыления наночастиц на листья, что позволило бы превратить деревья и другие крупные растения в источники света. Цель состоит в том, чтобы создать растения, которые смогут функционировать как настольная лампа. Преимущество такого светильника в том, что для него не нужно электропитание. Лампа светится благодаря энергообмену внутри самого растения. Исследователи утверждают, что такая технология может использоваться для освещения помещений или для преобразования деревьев в автономные фонари. Возможно, в будущем им удастся создать растения, которые смогут светиться всю жизнь. В таком случае деревья на городских улицах можно будет превратить в фонари, а домашние растения в горшках в ночники. Свечи, китовый жир, керосин, электричество в прошлом. А как по-новогоднему будут смотреться светящиеся елки? Круглый год-новый год. Интересно, они подумали о том, что зимой другие деревья листья сбрасывают, а в это время года подсветка нужнее? Думаю, подобные растения будут намного более требовательны к условиям, учитывая, что они получают львиную долю энергии как раз от цвета. Излучать его это неестественная для них функция. Сколько энергии нужно затратить дереву, чтобы светиться всю ночь? Мне кажется, намного больше, чем обычному дереву. А раз так, то, наверное, изменится и внешний вид дерева. Ну там гигантские корни, например, для получения большего количества питательных веществ. Или они просто научатся потреблять органику из животных белков и передвигаться в поисках этой органики. И 10 лет не пройдет, когда, чтобы приготовить салат из помидоров, нужно будет сначала их высадить и догнать. Попутно отбиваясь от саблезубок баклажанов. Будем кушать люциферину и люциферазу, а потом говорить, что люцифера-то круто и светится от радости. Еще баскетболистов синими сделать, и на одну известную кинофраншизу можно не ходить. Специалист управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США ДАРПА намерены в ближайшем будущем лишить потомства малярийных комаров и других вредителей. Сделать это планируется при помощи препаратов, влияющих на репродуктивную функцию. В ООН, однако, обеспокоились возможностью использования таких технологий в военных целях. На вооружении удар имеется так называемая технология CRISPR, которая позволяет редактировать определенные участки ДНК, например, для того, чтобы изменять пол малярийных комаров самок. Система CRISPR разработана на основе иммунной системы микроорганизмов, которую стали использовать для других видов с разными целями. В частности, она позволяет с очень высокой точностью находить в клетке один нуклеотид в составе генома и определенным образом изменять его. Сегодня ученые уже могут менять пол насекомых. Новейшие технологии CRISPR дают возможность редактировать определенные участки ДНК, что позволяет выводить совершенно новый организм, не способный к размножению. И вот Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США приступило к созданию генетического оружия. Официально оно предназначается для уничтожения опасных насекомых и грызунов. Полная информация о проекте DARPA и применяемой ими технологии пока нет. Электронная переписка чиновников свидетельствует, что DARPA стала крупнейшим в мире инвестором в сфере геноинженерии. С 2008 по 2014 годы правительство США потратило власти 720 миллионов долларов на генную инженерию, большую часть этих денег получили военные. Бюджет текущего проекта составляет около 100 миллионов долларов. Новое генетическое оружие способно изменить геном живых организмов так, что они не смогут воспроизводить потомство. Проект DARPA рассчитан на борьбу с малярийными комарами, грызунами и другими видами фауны, которые опасны для человека. Представители ООН обеспокоены разработкой. С одной стороны, результаты проекта могут использовать в военных целях, с другой стороны, есть риск необратимых последствий для всей фауны. После уничтожения малярийных комаров, что будет с другими видами, которые от них зависят? Не возникли ли в природе дисбаланса, который может привести к необратимым негативным последствиям? А что, если кто-то додумается опробовать инструменты генного редактирования на людях? Больше опасений вызывает то, что при всех плюсах и опасных видов с лица Земли, последствия могут быть необратимыми, если эта технология сработает не так, как планируется. По мнению Тода Куикина, принимавшего участие в программе по сохранению биологического разнообразия животных, Водных. Центральная роль американских военных в финансировании генетических технологий означает, что исследователи, поставленные в зависимость от грантов, могут переориентировать свои проекты на узкие цели этих военных агентств. В свою очередь, представители DARPA утверждают, что их разработка не представляет угрозы для биологических видов. Не факт, что вред от уничтожения малярийных комаров распространится на все континенты. Что же касается генетического оружия, то на основе технологии CRISPR его теоретически можно создать лишь в том случае, если запрограммированная положения, ромка гена проникнет малярийной плазмоти одноклеточные организмы, а из них — клетку укушенного человека. Но, к счастью, вероятность такого заражения очень мала. По словам представителя ДАРПа, для Министерства обороны важно защищать свой потенциал и сохранять боеготовность. По мнению управления, резкое снижение стоимости инструментов генного редактирования открывает потенциально военным противникам или мошенникам возможность для опасных экспериментов. В настоящее время рассматривается вопрос введения запрета на генетические исследования в будущем году. Эксперты отмечают, что у ряда стран могут возникнуть вопросы к технологии, разработка которой спонсируется Американским военным агентством. Примечательно, что недавно специалисты ДАРВА представили программу APT, которая предлагает превращение растений шпионов, которые научатся собирать ценные данные. В частности, модифицированные растения будут индикатором наличия в окружающей среде патогенов, радиации и различных химических веществ. Изверги, не убивайте комаров, ниже течет ваша кровь. Это называется генетический геноцид. Такой даже с комарами допускать нельзя. Война с воробьями на новом технологическом витке. Не забыли ли эти экспериментаторы, чем обернулась битва с четырьмя вредителями в Китае времен Мао? Здесь же получается следующая картина. Самцы мутанты не бесплодны, но все их потомство и потомство потомства становятся самцами. И если исходить из этих данных, то на некоторых людях... Похоже, это оружие уже применили. Неспроста в последнее время такая повальная мода на Child Free. А может нас просто морально готовят к гомосексуальному апокалипсису? Как гены не меняй, все равно через два поколения беда. Ничего не учит нас история. Генетическое оружие – идея безусловно безумная, а вот идея поиметь и попилить гранты – вполне себе прагматична. К тому же генетическое оружие уже давно разработано. Макдональдс. Одним словом, пора валить на Марс. Там хоть генетически не кастрируют.